На эту тему столько сказано, столько написано, и многие считают, у каждого счастья свое. Вы знаете, есть определенный джентльменский набор счастья. Это хорошее здоровье. Конечно, и при плохом здоровье можно быть счастливым. Но согласитесь, некомфортно. Это хорошие отношения с родителями. Тоже можно, конечно, и плохие иметь и быть счастливым. Нет, не очень хорошие отношения и любовь со своей парой это тоже важно здоровые дети с которыми хорошие отношения это тоже важно материальное благополучие тоже важно для счастья посмотрите сколько уже набирается это простые вещи которые нужно и создают базу для счастья но есть еще и вещи которые которые большую глубину все вот эти показатели которые я, здоровье и прочее прочее они должны постоянно улучшаться вот у того человека кого все растет в том числе и здоровье имейте в виду здоровье может улучшаться всю жизнь всю жизнь я это по себе знаю у меня сейчас 70 лет здоровья лучше чем было в 30 так вот все должно улучшаться, тогда счастье не будет застоя, не будет болота, и тогда будет, будет постоянный рост и постоянное э, состояние счастья. А как проверяется счастье? Счастье это или нет? радостью. Если вам радостно, то явно вы вот находитесь в этом состоянии. Вы своим здоровьем занимаетесь, радость такая, тело создает радостное состояние, значит, телом все в порядке. Отношения классные, все радостные, все замечательно. Так вот, мерите счастье радость Все остальные мерки, э, там, э, большой дом, хорошая машина, это не показатель, радостью. Потому что э, хороший дом, да, порадовался месяц, как заехал, он посмотрел, сосед построил еще лучше, радость погасла. Но машину взял классную, смотришь. Я рядом, проезжает на более шикарных машинах, радость погасла. Нет, радость должна прирастать вот в этих показателях. Постоянно прирастать. Не кратковременно, а постоянно. Ну, мое понимание счастья, я уже все эти ступени прошел. Для меня обязательный элемент счастья – это свобода. Свобода. Полная свобода. Я творец, я летаю. У меня даже символ мой, мой тотем это орел. Поэтому для меня свобода ⁇ это, это глава. Из этого я не смог бы жить. И счастье для меня бы не было счастьем. Завали меня всеми благами. Если не будет свободы, для меня это, это несчастье.